Дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-пользователи, YouTube, YouTube-видео-зрители, э, э, интернет-портал радиоцентра Сангейс начинает свою программу. И сегодня у нас среда, среда 21 число, 21 декабря. Э, как всегда по средам в это время, 11 часов утра в городе Чикаго, на западном побережье 12 часов. Это день на восточном побережье. Это Нью-Йорк, Вашингтон, на западном побережье Лос-Анджелес, Сан-Франциско, 9 часов утра и 8 часов вечера в этот час в Москве. У нас на связи Россия и таролог Сергей Савченко, руководитель школы Русская Таро и человек, который занимается практически всю свою жизнь Таро. И сегодня у нас в студии Владимир Гольдштейн, который проведет эту программу. Дорогие друзья, дорогие ведущие. И Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. У вас утро, у меня это вечер уже. У нас пока еще утро. У нас вчера было, как обычно у вас бывает, не знаю, бывает ли у вас такая температура, у нас вчера было... Со скоростью ветра, если считать, э, ну, почти под, э, под 40 <смех> мороза. А, но физическая температура была минус 25, э, в отдельных, если перевести но на Цельсию. У меня минус 34. Тоже хорошо. У вас минус 34. Ну, э, за окном, понятно. Но, вы знаете, у нас в Чикаго считается так. Если вам надо, чтобы погода изменилась, подожди полчаса. Ну, в данном случае нам пришлось подождать всего лишь, там, не полчаса, а 12 часов, и погода уже плюсовая. С минус 35-40 у нас уже плюс, а завтра будет вообще плюс 7, обещают. Так что вот такая, такие у нас прогнозы. Но это все, наверное, сказывается то, что у нас праздники на дворе, вот как раз Владимир сейчас на эту тему с вами побеседует. Mm -hmm. Да, я хотел задать первый вопрос, он связан с праздниками, ну и, конечно же, одновременно связан с Тарологией. Хотел спросить у вас, можно ли дать какие-то рекомендации к праздникам, основываясь на картах Таро, основываясь Может, на Тарологии? Да, без карт можно дать рекомендации. Пьешь, закусывай. Это уже... напился, <плес> сиди дома, не ищи Сергей, но это общие рекомендации не только в празднике, на самом деле. Ну, вообще, да. Ну no, а конкретно праздника. Значит, в тарелке с оливье, да, не надо засыпать. Не, nee, если берешь салатик, бери мягкий, тебе в нем спать. Oh. Первая рекомендация есть. Можно ли каким-то образом это все-таки ну, в контексте Таро рассмотреть? Да, можно. Как Нет. я работаю? Вы даете вопрос, я раскладываю карты и смотрю. То есть, общий вопрос, какие рекомендации по праздникам. Я не понимаю, о каких праздниках идет речь, я не понимаю, о каких рекомендациях идет речь. Соответственно, я ничего не могу ответить на этот вопрос. Да, поэтому я его конкретизирую. Идет да. речь о Рождестве, которое да. отмечается... Да. Рождество бывает разное. В данном случае мы говорим о католическом Рождестве. О католическом Рождестве, которое отмечается в ближайшие дни... В католическом мире, в частности, в Соединенных Штатах, идет речь о Новом Годе, который отмечается, понятно, 31 декабря. вроде не, протестанты. Не-не-не, речь идет о Соединенных Штатах Америки. И Мы. из каждого утюга, как говорится, доносится обычно песня. Wish you a Merry Christmas, ну и так далее. And Happy New Year. Так вот, в данном случае уже никто не произносит Merry Christmas. А это было все годы. Вот буквально последний год это уже не произносит, Это уже, как выяснилось, поли, по, политически я некорректно. Я Вы представляете, всю жизнь так я было. Я не хочу жить в вашей Америке просто с вашими неполиткорректностями и прочей всей херотенью. Так. Так, извините, мы французские, конечно. Ну, ничего, Мы это вырежем, не волнуйтесь. Я просто не вырезать особо. Я вообще матом я просто разговариваю. Ну да. Uh, нет, мы сейчас говорим как раз-таки то, что, в принципе, uh, отмечается в Соединенных Штатах, поскольку мы как бы, ведем передачу, Сангейс Радио находится технически в Чикаго, и поэтому мы говорим только по это, в этой связи. Поэтому, uh, ну, христианское Рождество отмечается, понятно, когда? В начале января месяца. Ну, в данном случае, вот, будем так считать, период времени с 24-го, это когда отмечается два дня подряд, 24 25 дальше идет Новый год, а дальше идет вот крестьянское рождество, допустим, правильно? Православное. Православное, извините, да. А, ну, в часть, так будем читать. Так вот, скажите, вот в этот период времени обостряется, скажем, или наплыв посетителей, клиентов к вам увеличивается, или как обычно идет? Когда я вел прием, увеличивался, потому что это был как раз период, когда я делал годовой расклад, вот буквально сегодня, с сегодняшнего числа и обычно до 19 января, ну, с учетом, что несколько дней упадали на Новый год, я делал годовой расклад. И э, были такие клиенты, которые буквально раз в год ко мне приходили, делали годовой расклад, получали текст, уходили и потом каждый месяц отзванивали, совпало, не совпало, сколько всего там совпало и так далее. Была одна забавная история, мне очень понравилась, я одной даме на август предсказал, что будет кража, но небольшая, и вот уже 25 августа, ничего, 27, 29, она уже в таком напряжении, и 30 августа, а у нее частный дом был, у нее украли садовый шланг. Она с большим облегчением вздохнула, потому что на конец года я сказал, что у нее будет очень большое повышение по службе. И оно совпало, поэтому должно было совпать и повышение, и повышение тоже совпало, и она была счастлива, что этот шланг у нее украли. Сергей, что... ну, но мне лично, ну, правда, может быть, непонятно все-таки ваш студент, можно сказать, но, тем не менее, это может быть и совершенно непонятно многим другим, которые, ну, слышали, что такое да. тарон но никогда с этим не сталкивались. Как можно... А, э, то есть это же, но ну, астрологи они предсказывают, да, у них да. есть циклы какие-то. А как вторым можно это все предсказать? Да, легко. Да. Ты говоришь, что у меня будет в августе, раскладываешь несколько карт. И смотришь, главные события Августа, ключевые события Августа, важные события. Может же быть так. Вы вот помните, что у вас было в ноябре позапрошлого года? Нет. Нет. Потому что не было никаких значимых событий. Низ... Я с вами не консультировался, поэтому. Поэтому Нет. не было. Поэтому, нет, даже не поэтому не было. Мы очень часто живем очень спокойно. Вот я помню, как у меня там было какое-то событие, которое там на меня как-то повлияло. А потом 6 месяцев. Мне очень нравится в фильмах, когда пишут. Прошло 10 лет, да? Прошло 10 лет. То есть за 10 лет не было ничего, что стоило бы даже упомянуть, что-то там какое-то событие было. И вот ты делаешь человеку расклады, говоришь, ты знаешь, у тебя вот будет очень спокойный такой, ровный. ну Как, как вот жил, так и жил. Или... Я делал расклад своему товарищу Вот на этот год, 16 -й. и я ему говорю, что вот июль у тебя будет такой, что вот все, что с тобой происходит, ты должен воспринимать очень философски, очень спокойно, потому что в любом случае это обернется к тебе к выигрышу. Что вы думаете происходит в июле? Его увольняют. Причем там и длинная история, такая, всякие интриги, увольняют не только его, то есть сокращение на фирме. Ему пообещали, что его оставят, потом ему пообещали, что не оставят, потом, что будет повышение. В конце концов, его уволили, его уволили но он имел этот прогноз мой, э, и он даже совершенно не переживал. Он неделю посидел дома, через неделю начал рисовать резюме, и еще через неделю он уже работал на точно такой же работе, как он делал раньше, но он получал больше, примерно на 15%. А ответственности на работе у него было меньше. Он говорит, если бы не твой прогноз, я бы, наверное, весь испсиховался после уволнения. Но поскольку я знаю, что все будет хорошо, я даже не переживал и все спокойненько это воспринял. То есть, это вот хорошая вещь. Ну. Да. Дорогие да. друзья, я хочу напомнить, что мы беседуем с тарологом, который разбирается в тарологии. более того, он является руководителем школы. Знаю, да. И вот, пожалуйста, вот мы были сейчас свидетелями того, как люди живут себе спокойно, зная то, что с ними произойдет в будущем. Но тем Нет, не менее... На этой неделе будет да? курс посвященный годовому раскладу, где я как раз буду обучать, как этот расклад делать, чтобы не mm -hmm. надеяться на кого-то, а сделать это самому, и ты сам себе сделал, все написал, все, и ты красавчик. Mm -hmm. ну? Хорошо, а вот могу ли я воспользоваться, так сказать, своим служебным положением тогда, и попросить вас сделать расклад, связанный со мной, на вот этот период праздников, ну, наверное, на вот весь январь? Допустим, ближайший январь. Это любопытно? Сделаю, для любопытства, Владимир? Или, это просто, или это, это, это просто так? Это для информации, которая для меня очень важна. Именно в этот период. Давайте да. подробно сделаем. Давайте вы зададите вопрос о событии, которые вы ждете, на которые вы надеетесь, что оно случится или не случится, или еще что-нибудь. То есть, если у нас есть акцент на важной информации, значит, у нас там есть какой-то событий. Вот там должно что-то случиться, или наоборот, не должно что-то случиться. Или как по-другому будет вопрос? Угу. Ну, хорошо. Давайте посмотрим на события, которые, э, на события, которые могут произойти в материальной сфере, связанной со мной, вот в этот период. Можно ли так, в финансовой сфере? Улучшится да, ли финансовое положение? Улучшится ли финансовое положение, да, или ухудшится? У вас есть какие-то надежды? Ну, есть опасения, скорее. Опасения, что ухудшится? Да. Угу. Что такое именно? То есть вопрос, обоснованы ли ваши опасения по поводу ухудшения финансового положения? Да. Жрица, башня, солнце, луна, император. Если вам что-то говорят карты. Угу. Я работаю с колодой, она состоит только из старших арканов. Такие есть колоды, которые только по старшим, поэтому только старшие. Первый расклад был не очевиден, То есть, там было и хорошо, и плохо, и опасения, и всякие разные штуки такие. Значит, второй расклад уточняющий. У нас выпадает умеренность, император, мир, смерть и маг. Значит, какое-то колебание возможно. И даже его можно будет принять за негатив, за то, что оно ухудшилось. Но реального ухудшения не происходит. Mm -hmm. Или оно не такое страшное, как вы боитесь, или оно ну, вот провалилось и поднялось, ну, не катастрофа. То есть это больше психологическое состояние, чем реальное ухудшение. Понятно. Вопрос? Mm. То есть ответ понятен. Сергей, я прошу прощения, Володя, вам обращаются по поводу, или для вас легче работать, допустим, с какими-то частными предсказ... прогнозами, гаданиями, да, относительно какого-то человека, или вам легче работать с какими-то глобальными вещами? Не плевать. Все равно, да? Не абсолютно все Было... равно. Мне... Важно, чтобы был человек, который понимает, что спрашивает. То есть, когда вы начинаете меня спрашивать, то, чего ни к вам никакого отношения не имеет, ни, ни вообще ни к чему никакого отношения имеет, то мне, конечно, очень тяжело. То есть, в зависимости от того, насколько вы сами настроены на... Насколько для вас это важно. Ну, вот, например, у нас есть страна Гондурас. Да? Некоторые из нас даже знают, где ее искать в Африке. Вас реально волнует, кто будет президентом Гондураса? Не слишком. Не помните, слишком. Помните, ну, была мини миниатюра был. по этому поводу, да? Да, лучше колометь в Андурасе, чем Андурасить на Колометь. Значит, но если вы сделали букмекерскую конторе ставку на то, что там Альфонсо победит, победит Хуана какого-нибудь в этом в президентской гонке, то вас это будет волновать? Вас лично Владимир будет? Не слишком все равно. Если вы сделали ставку, например. а если я сделал ставку и это ставка. Да. Тогда другая история, да. Тогда... тогда другая история. Так вот, в первом варианте, скорее всего, ответ будет такой, который я, может быть, и не пойму. А во втором, вероятность того, что ответ будет более концентрированный, более четкий, более понятный, намного-намного выше. Потому что это касается лично вас. В первой ситуации, лично вас это не касается вообще. И вот, когда человек задает такой вопрос, ну, что называется, от балды, от нечего делать. А вот там вот, ну, тебе плевать, мне плевать, и картам плевать, точно так же, и, и просто все равно. А вот когда ты лично заинтересован, у меня там живот болит, я выздоровею или умру завтра. Ну да, тут карты хорошо показывают. Я почему задал этот вопрос, потому что был в истории такой человек, его звали э, Миша Нострадамус, угу. да, и э, он был совершенно феноменален в предсказании глобального плана но он был абсолютно страшно не попадал когда его задавали конкретные какие-то вещи, приходили к нему люди то есть не то, что там, там 90% правильности у него было менее 40%, а то и 30% он абсолютно точно попадал не туда вот парадокс какой поэтому я вам и задал такой вопрос ну понятно у меня есть следующий вопрос, и он, ну, наверное, его задают люди, которые, может быть, не совсем сведущие Таро, или наоборот, следующие, но по каким-то причинам им хочется спросить. Вот я спрошу вот о чем. А сталкивались ли вы с утверждениями, что карты Таро, это, скажем, от темных сил, от них произошли игральные карты, есть такие утверждения. Они не они развивались параллельно. Ну вот есть такое утверждение, что это, так сказать, не от светлых сил, ими лучше не пользоваться, потому что непонятно, кто за этим стоит, кто эту информацию дает и так далее. Как вы ко всему этому относитесь? Значит, мое личное особое мнение по этому поводу, что вот у нас есть так называемая ангелы, да? И вот этот ангел месяц отрабатывает ангелом. У него потом две недели отпуска. Потом он месяц отрабатывает в аду. Потом у него две недели отпуска. Потом он снова работает ангелом. Потом он снова работает в аду. Они просто меняются вахтами. <сёк> это вот это... Я образом в этом убежден. просто. То есть это одни и те же персонали, которые просто меняют. Конечно. Да, поэтому вариант, что от темных сил, от светлых сил, еще от каких-то сил, я лично считаю это полной чушью и бессмысленностью. Понятно. А как вы считаете, а как вообще часто нужно человеку посещать торолога? Насколько регулярно? И если это регулярно, то не станет ли это привычкой? Ну, не будет ли человек этому как наркотику вас, привязан? У вас есть две ситуации. Первая ситуация это контрольные замеры. У меня был товарищ, который занимался одной личкой. Ну, в России это, ну и не только в России, но и в Украине. Это было немножко криминальное мероприятие. Он приходил ко мне раз в квартал, и мы делали расклад. Опасно или не опасно? Если показывал не опасно, то есть нет угрозы ни со стороны конкурентов, ни со стороны ментов, ни со стороны никого, все, он занимался. Следующий квартал он спокойно работал. Если же показывал, что он опасно, он даже не проверял. Он просто говорил своим, я в этом квартале не работаю. Ну, говорят, как же, вот ты там нас подумаешь, я не работаю в этом квартале. Почему? По ну Просто не работал. А в следующем? В следующем посмотрим. И все. Он очень спокойно работал. И у него не было проблем. То есть, примерно каждый 6 седьмой квартал выпадало, что вот он напряженный. И он просто закрывался на это время. Я считаю, это очень разумный подход. То есть, как плановая флюорография. То есть, раз в году вы идете и делаете себе флюорографию. Это первая ситуация. Вторая ситуация, когда случается кризис. Вот в кризисе время значительно уплотняется. Плотность событий намного выше. Помните, был старый старый фильм такой ⁇ Три дня кондора да, ⁇ Да-да-да. Они много лет работали и ничего не происходило. А потом с ним за три дня происходит миллион событий. Всех убили, он нашел себе женщину. Ну, короче, миллион всяких разных событий происходит. То есть количество событий в эти три дня, оно максимально. И вот здесь можно гадать и не то, что там раз в день, а раз в час можно гадать. Для того, чтобы отслеживать, как эти события будут меняться, в какую сторону они будут идти. Потому что это некое кризисное, плотное, очень насыщенное время. Но как оперативная хирургия и плановое лечение. То есть мы планово себе там, принимаем пилюли эмипатические какие-нибудь, или аппетициод хватанул, все, на стол, вырезали собаки, скормили и забыли об этом Поэтому какой у вас режим? В каком режиме вы живете? Что происходит с вами сейчас? Вы сейчас находитесь в спокойном режиме или у вас обострение? Если обострение, мы гадаем каждый час. Если обострения нет, мы гадаем раз в месяц, раз в квартал, раз в год и спокойно себе живем. И вопрос попасть в зависимость, он зависит не от частоты гадания. Он зависит от того, что у тебя в башке. То есть, когда я отдаю своим друзьям, которых хорошо знаю, я с ними всеми беседовал по этому поводу. Они говорят, что для нас Таро – это дополнительная информация. Мы учитываем ее при принятии решения. Но она не является такой, что вот, вот нам карты сказали, все только так и никак иначе. Ну, ты живешь своим умом. Хотя я видел людей, которые впадают в зависимость от Таро, гадают на каждый чих, на каждый там шевеление козявки в носу, уже надо погадать, они порчили это, они злые, если силы -то на нас влияет, они еще там что-то безумное происходит такие тоже есть но это не от карт это от головы понятно а вот сам расклад который вы делаете вот вы очень быстро это сделали на месяц если это на год это занимает также немного времени Это как бы в таком же формате происходит или нет, нет. мы погадали не на месяц мы погадали на события угу. это расклад э -э, по типу да нет то есть да все хорошо нет все плохо Годовой расклад у меня лично занимает несколько часов настройки, то есть я хожу по комнате, я пью чай, я думаю о том, что я должен сделать человеку расклад, я два, три, 4 часа могу на это настраиваться. И потом примерно 40-50 минут, это время, когда я начал раскладывать карты, то есть взял колоду, начал тасовать, набрал текст и отправил ему, там, ну, допустим, по e -mail. Вот это вот занимает формальное время 40-50 минут. Понятно. И у меня еще один, вот возвращаясь к тому раскладу, который вы а -а -а. сделали, еще вопрос. Там вот была карта смерть, и как бы так первый э, взгляд на это нечто страшное. Э, имеет значение в контексте каких других карт она выпала, поэтому вы как бы не были столь пессимистичны, или в чем там дело? Я вообще не вижу смерть как пессимистичную карту. Дело в том, что для меня смерть это в первую очередь изменение, причем изменение быстрое. Быстрое время, быстрое событие. Мы не всегда понимаем, как они происходят. Мы не всегда понимаем, на что эти события повлияют, там, с чем они связаны и так далее. Но это не связано с тем, что мы все умрем. Просто как факт. Да? Я гадаю, ну предположим вам, каждый день. Да? У нас каждый день, у нас всего 22 карты. Какова вероятность, что хотя бы раз в течение часа нашего гадания карта смерть выпадет? Очень высокая. Да? Это что значит, что вы на завтра уже умрете? Понятно. Вы живете 70 лет. Вы всего один раз за эти 70 лет умрете. У нее есть такое значение смерть. Но оно проявляется очень и очень нечасто. Оно чаще проявляется, как смерть. Когда человек приходит и спрашивает, жив или мертв? Вот там Петя пропал, жив Петя или мертв? Впадает карта смерть, Рядом с ней выпадает карта страшный суд, рядом башня. Вы знаете, наверное, с Петей проблема. Угу. Понятно. А вот можно такой вопрос. Как сами вы для себя лично применяете карты? Как часто вы это делаете? И делаете ли для себя? Редко. А почему? Да и так все понятно. Я это делаю в тех ситуациях, когда я не понимаю ситуацию, когда я попадаю в какие-то странные обстоятельства где мне не хватает моих мозгов разобраться. Вот тогда я раскладываю карты и смотрю. Или я попадаю в очень понятную для себя ситуацию, и мне просто хочется э, проверить самого себя. Ну, вот каприз мастера. Понятно. Следующий вопрос. Знаете ли вы известных людей, известных персоналей, которые регулярно пользовались картами Таро? Из истории, может быть, To. Мадам Ленорман Ленорман не как пользовалась таро. Ленорман не пользовалась 2 она работала с колодой телы Так называемой, <coughs> скорее всего Она работала с Малом Этейлой Вот карты, которые наз... названы Именем э -э, колоды Ленорман гадательная, Она возникла намного позже И к Ленорман никакого отношения не имеет угу. Ну а другой персонаж э -э, Известный это Вот, Александр. кстати Пяти Таракул, как раз у меня на столе лежал. Вот это, скорее всего, та колода, с которой работала Ленорман. Другой персонаж, я перебил, Михаил. Нет, я просто отметил еще одного персонажа, которого зовут Сергей Савченко. Ну, я настолько известен в мировом масштабе, если не так хорошо меня знает. Ну, мы же для этого ведем программы что. Да, мы работаем, конечно. Мы работаем в этом направлении. Мы немножко упомянули, когда говорили о профессиях ангелов, немножко упомянули, коснулись механизма действия карт Таро. Так можно ли сказать, что этим управляют ангелы каким-то образом? Вот, Высшие силы однозначно в этом деле замешаны, это даже не вызывает никаких сомнений. Но управляют ли они этим? Я думаю, что Таро это инструмент для диалога между нами и высшими силами. Ну и, наверное, тогда частота этого диалога зависит от санастроя, от того, насколько мы с ними на одной волне. Вы занимались радиоделом? Ну, я инженер, но радиоделом не приходилось. Я однажды вот в Днепродвижинск ехал в такси, это уже было очень давно, и вдруг... В такси ловят э, переговоры на американском на английском языке. не говорят, а что это говорит, А мы иногда ловим вот, переговоры американских там, копов каких-то там, или как-то. А, Черти, не знаем как. Вот просто поймал и все. А, где мы, где Америка, где, где копы эти, где все остальное. Насколько я настроился, насколько точно выставлена моя антенна, настроено мое приемо-передающее устройство, насколько я в состоянии получить сигнал и дешифровать его, и все остальное прочее. Если я умею это делать, я хорошо работаю с картами. Если я не умею это делать, ну, значит, я просто э, называю цены на дрова в 2018 году, вместо правильных ответов. Это важный момент. Не все торологи так могут работать. Понятно. А как вы считаете, вот вы дали какое-то предсказание, или, правильнее будет сказать, карты показали угу. некий вариант будущего, изменимо ли оно, можно ли его изменить какими-то правильными действиями? Да. это не приговор, это прогнозы, всего лишь наиболее вероятное развитие ситуации, если ты ничего не будешь делать, и все, что это так, как есть, воля человека сильнее, чем прогноз карты. Не всегда есть особые обстоятельства и так далее, но чаще всего ты в состоянии это изменить. А в состоянии ли тогда, если у вас, допустим, вы получаете некий негативный прогноз, с помощью карт дать рекомендации, как? Если вы можете... меня. Угу. Я сам ничего не буду говорить. А вот тогда продолжение той же темы. Вот можете ли вы по поводу меня продолжить эту тему и дать прогноз, как можно эту ситуацию улучшить? Вот то, что мы увидели по январю. А ее нужно улучшить? Ну, если вы сказали, там будет какой-то провал, и какой-то, как я понял, какой-то негатив все-таки будет, можно это ли... Это некое Нет. краткосрочное событие, которое реально не причиняет вам зла, вреда, не уничтожает вас... Не он вас на 20 лет назад в вашем развитии. Я не думаю, что в него нужно каким-то образом вмешиваться. Uh -huh. Но мы можем посмотреть, есть ли смысл э, что-то делать, чтобы минимизировать потери в этой ситуации. Ну, давайте, если это не трудно, глянем. Это не трудно. Сила, иерофант мир, э, страшный суд и влюбленный. Я бы ничего вообще не делал. Предоставим бы событиям идти своим чередом. — Понятно. — Сергей, да. э, вопрос в продолжении, так сказать, прошлого вопроса, э, который Владимир задавал, ну вот, пришел человек, вы ему дали прогноз, э, ну и можно ли его, так сказать, изменить? Да, можно, вы ответили, можно изменить, это всего лишь прогноз. Ну вот, к примеру, э, был прогноз, который был дан, ну скажем так, год тому назад. Угу. Э, в отношении какого-то человека, который болен. Дальше, ну, все идет своим чередом. То есть, человек живет, он серьезно болен, но он продолжает жить. Приходит ли, допустим, к вам и меняется ли следующий прогноз? Как будет дальше продолжаться? То есть, есть ли смысл приходить вторично, хотя уже прогноз был дан? Я вообще не понял вопрос. Не понял вопрос. Ну, хорошо. Ну, вот, допустим, я когда-то вам задавал вопрос про одного моего, конкретно говорю, про одного моего хорошего знакомого, который болен. Вы озвучили что э, э, сценарий того, что может произойти. Э, с этого момента прошло месяцев семь, наверное. Mm -hmm. э, есть ли смысл задавать этот вопрос еще раз? И, yeah, изменилась yeah. ли ситуация? Ну, как я знаю, думать? это только вы решаете. Мне-то абсолютно все равно, задали вопрос, не задали. Я не заинтересован ни в положительном, ни в отрицательном, нет, ни вообще в каком-то ответе. Я знаю, как вы считаете, ситуация может измениться или нет? То есть, она уже изменилась, правильно? Прошло 7 месяцев. Или эта ситуация уже, так сказать, с прогнозом остается А я, а я сказал, момента, что он не выживет, или что он выживет, или что, что я там сказал? А, Три варианта было даны. Я вам дал, точнее, три варианта. Первый вариант идти или с, ну, как это врачи говорят, идти в госпитале делать процедуры, которые они знают. Второй вариант был альтернативный способ лечения, так какой уже изберет он сам. И третий вариант поездка в, скажем, к целителю этому бразильскому целителю. Угу. Вы ответили так, что я бы шел с первым вариантом, медикаментозное лечение. На втором месте стоит э, целитель, а третье место альтернативные методы лечения, mm -hmm. поскольку у него времени может не хватить. Mm -hmm. э, вот э, вопрос сейчас тот же самый остается. А он что и выбрал? Он выбрал э, альтернативный способ. Mm -hmm. Просто для любопытства, как все-таки люди могут ли меняться, ситуация может измениться опять же, так как он это выбрал, или как-то карты могут по-другому интерпретировать То есть он выбрал самый неперспективный способ, да? Ну, это с его точки зрения он как раз таки перспективный а с точки зрения карт нет mm -hmm. Значит, что выпало? Еерафант, сила, э, жрица, влюбленное колесо фортуны. Ну, вроде бы как. Вроде неплохо, на первый взгляд, да, мы да. посмотрим, куда поворачивается колесо фортуны. Мир, сила, страшный суд, правосудие и дьявол. Не самый, по-моему, лучший. Не самый лучший вариант. Мне кажется, он... Э, чего он смог добиться, это замаскировать болезнь, а не вылечиться. Понятно. Ну, да. Мнение, возможно, у меня такое же, да. А, хорошо. С этим угу. вопросом, да. Понятно. А, ну, Дорогие друзья, уже обращаясь к нашим радиослушателям, к сожалению, мы не встретимся с Сергеем Савченко в следующую среду, поскольку, во-первых, это праздники, уже будут практически Новый год. Второе... Мягкий, салат. Мягкий салат, мы да, помним. Да, салат. Да. Да, да, да, мы помним. Второе, опять же, есть какие-то действительно рабочие моменты, которые и Сергею надо делать, и нам надо делать, мы встретимся уже в Новом году. А в связи с этим, причем встретимся мы, у нас есть очень интересный проект, предложение, мы встретимся в гораздо более, так скажем, крупном масштабе, на большом экране, причем с участием наших радиослушателей, телезрителей, которые смогут задавать в реальное время вопросы не только по радио, где мы видим Сергея Савченко, он видит нас, но наши радиослушатели, естественно, его не видят, это радиоэфир». Так вот, прежде чем мы вступим так сказать, в 2017 год, есть какие-то такие предположения о том, что астрологи некоторые прогнозируют, что вероятность каких-то террористических актов очень серьезно увеличивается к концу года. Можете ли вы посмотреть, будет ли действительно это иметь место или нет? надо сопоставить масштаб потому что да, да. безусловно ну вот масштаб который в берлине 9 человек задавил да и из этого раздули историю ежедневно в донецке лугански погибает там 50-100 человек и никто даже не ведет брови поэтому по этому поводу. да ну, тем не менее, прогноз э, такой. Вот Имеет ли место быть? Понятно, а что... я, по-моему, а по раскладывал на это дело. Э, ну, опять же, а время так. прошло, возможно, что-то изменилось. Так, башня, влюбленная, маг, шут э, правосудия. Мелкие, возможно, Мелкие, крупные, вот. сомнительно. Ну, такой вы прогноз и давали. А будет ли 17-й год каким-то судьбоносным тогда? А, Конечно может... будет, повторение 1917 будет, ё-моё вот, вот, вот, вот, вот мы об Давайте этом как раз, раз говорим По-взрослому уже это дело Более того, тут еще другие циклы совпадают Опять же, Миша Нострадамус там Что-то там прогнозировал Как можно понять то, что он писал Я даже, даже пытаться Не буду это делать Да, да и ладно, и не надо Тем более, что это можно по-разному Все трактовать и... Не вижу я каких-то жутких катастроф По 1917 ну, году есть, Слава Богу Mm -hmm. Хорошо. Владимир, если у вас еще вопросы, потому что время нашей передачи уже подходит резко к концу. Я получил ответы на те вопросы, которые я подготовил, с удовольствием задал и с удовольствием услышал ответы. Теперь остается только ждать, ну, если мы говорим о предсказаниях по мне, остается подождать месяц и убедиться в том, что все-таки все, все да. Все-таки и произошло, если если произошло. То есть просто подвести итоги по результатам этого периода. Поэтому спасибо вам. Да, хорошо. Пожалуйста. Тогда, да, тогда э, большое спасибо, Сергей, во-первых, за то, что вы были с нами в эфире, несмотря на позднее время, которое на вашей территории уже сейчас наступило. Ну а наших э, радиослушателей и YouTube-зрителей благодарим за то, что вы смотрите наши программы, комментируете. И если у вас будет продолжать вопросы, э, оставаться, а они всегда и есть, пожалуйста, будем рады, если вы будете задавать. Был последний какой-то вопрос в одном, но это даже не вопрос, было, это было утверждение. Да, Сергей, карты раскладывать не надо, он и так все знает. Нет, это неправильно. Я только по картам говорю. Но тем не менее он скромно умалчивает, что способности магические у него все-таки есть. Да, скромно умалчивает. А, хорошо, хорошо. Тогда еще раз спасибо большое. Спасибо. Всех благ, здоровья, успехов. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. В новом году. Всего доброго. До да, да, спасибо, до свидания.